Времени суток с вами любовь минулина и канал мой домик и деревья». поздравляю вас с наступившим новым 2018 годом и с рождеством христовым исполнение всех желаний я желаю тем кто смотрит мой канал и стройте планы осуществляйте их и они всегда если вы очень-очень хотите, они исполняются. Я бы хотела сказать про свой 2000, ушедший 17 год, что для меня он был очень трудным. Я имею в плане в виду канал YouTube и э, мой канал. Я как-то вот, знаете, как автомобилист с большим стажем, мой стаж уже 26 лет, и я так вот представляю и думаю ну боже везде вот едешь другой раз по трассе там где-то по городу и вот у меня всегда был красный свет вот такое ощущение что у меня всегда был красный свет и только подъезжаешь светофор опять красный опять красный вот даже есть такое стихотворение я его очень люблю что-то из графика выбилось что ли нелегкое время пришло для меня. Любое желание под знаком запрета, От красного света до красного света Тащусь я по жизни помехи, броня. Я к дьяволу все светофоры послал, Да только начну напрямик на пролом Стоит на пути, не слушая жалоб, Судьба с полосатым бесстрастным жезлом. И я посреди суматохи и пыли Смотрю убегающие радости вслед. И сжав кулаки, дожидаюсь упрямо. Когда же, наконец, переменится свет? И я весь 2017 год ждала, но когда же переменится красный свет, когда же будет зеленый огонек? Я три раза начинала учиться в школе Денисова Коновалова. А третий раз, конечно, закончила ее. У меня отключили канал от медиасети. То есть я практически весь год работала без монетизации. Как Денис говорит, надо, если у вас есть цель, вы идите к ней. Ну да, у меня вот случилась такая проблема, отключили от медиасети, и я никак не могла подключиться к консенсу. Это была просто для меня проблема, проблема очень-очень глобальная для меня. И вот кажется, только в конце 2017 года свет переменился с красного на зеленый, и я нашла тех партнеров, тех сподвижников Дениса, которые мне помогли, миаценс подключили за один день. А я вот мучилась целый год и переживала по этому поводу. Вот сейчас я подключаюсь. Медиосити Джети Рашин, и я думаю, что все у меня будет хорошо, потому что команда Дениса очень классная, ребята работают практически с каждым индивидуально, что мне очень-очень понравилось, и настолько кропотливо они, настолько мне много времени уделили, ну, молодцы, потому что серьезно подходят к тому делу, которым они занимаются. Поэтому я считаю, что 2018 год принесет мне большой круг друзей. Это будут хорошие добрые отношения, я даже в этом не сомневаюсь, потому что наша акция «Снегурочка» понравилась многим. Мы хотим сейчас и на 8 марта что-то замутить с Юлей, с канала «Садоводы всех стран, соединяйтесь». Я думаю, это будет уже большее количество людей. Поэтому давайте дружить, давайте будем э, дарить друг другу доброту, внимание. И год собаки, доброй собаки принесет нам обязательно удачу, счастье, благополучие в наши дела. Всем во Всех всем вам благ, э, пусть в ваших домах всегда будет доброта, любовь и счастье. С вами была Любовь Минулина и канал «Мой домик в деревне».